Верниюс приветствует каждого, кто готов открыть для себя подробности самых интересных студенческих событий. С ними вас познакомлю я, Диана Шилова, сегодня в выпуске. Новые планы грандиозно откроются ли в КФУ фармакологический центр? Не забывайте, коррупция наказуема, строгих мер не избежать. Просто космос школа Space Science уже готовится к первым занятиям. Мы начинаем выпуск новостей с радостной новостью. Во второй половине мая в Италии на территории госпиталя Санта-Мартины и Университета Генуи открылась 51-я ежегодная международная конференция Европейское общественное клинических исследований, где работа делегации молодых исследователей КФУ признана лучшей в номинации Фундаментальные и клинические исследования. Европейским научным обществом конференции было выделено две субсидии ассистенту кафедры морфологии и общей патологии Альгуль Шафигулиной и магистру кафедры биохимии Елены Валеевой. О громких победах и новейших исследований ученых-победителей и их коллег смотри в наших следующих выпусках казанские федеральные смог объединить усилия специалистов в фармакологической индустрии какие перспективы развития рассмотрели делегаты узнаем далее 31 мая Казанский университет посетили директор российского представительства Русанфарма и директор научно-исследовательского института общественного здоровья имени Николая Семашко. На встрече с ректором Казанского университета представители фармацевтической индустрии сделали акцент на разрешении государственной службы по лекарственным средствам Великобритании и комиссии по контролю за оборотом лекарственных средств Южноафриканской республики, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения. Делегаты рассмотрели детали возможности открытия нового подразделения по производству фармацевтических средств в России, рассматривая Казанский федеральный университет как из возможных потенциальных вариантов. Почти 150 субстанций, технология его имеет. В том миллионе, где выгодно его производить, но ну, там основа технологии, которую можно сотрудничать с другими. Планируется, что на базе Казанского федерального откроется новый научно-исследовательский центр, где в тестовом режиме будут выпускаться лекарственные формы для контрактного производства. Ильшат Гафуров выступил с инициативой определить степени между работой университета и производственной деятельностью. Потому что мы бы хотели, чтобы во-первых, нашли возможность проехали, посмотрели. Все-таки тезис российские Лучше один раз увидеть, чем 200 раз услышать, никто не отменял. Э -э вплоть до того, вот, э -э территорию опытного производства нашего на территории этот химпанк препаратов. Также глава вуза обозначил, что Казанский федеральный готов к новому плодотворному сотрудничеству. И теперь зарубежным коллегам предстоит посетить ведущие лаборатории вуза и определить для себя новые перспективы совместной работы со старейшим вузом России. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Коррупция в современной России является одной из серьезных проблем страны. Какие же меры нужно предпринимать, чтобы бороться с такой несправедливостью и незаконностью? Это и не только обсудили на пленарном заседании с участием президента республики Рустам Минихановым. Татарстан является одним из флагманов антикоррупционного движения в России. И 31 мая в Казани стартовала работа Международной научно-практической конференции «Формирование антикоррупционных стандартов и их реализация». Вирусом коррупции сегодня заражена не только система властных структур, но и бизнес, в том числе крупные, которые находятся под патронажем государства. Необходимы радикальные меры в виде жестких стандартов, которые включают в себя как уголовно-процессуальные, так и административные методы. Участниками конференции стали представители администрации президента Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, государственных органов, субъектов страны, ведущие ученые и многие другие. Кроме того, в пленарном заседании принял участие ректор КФУ Эльшат Гафуров. Конференция подводит некоторый промежуточный итог работы, активно развернутый в Татарстане с 2005 года. Важную роль в научном сопровождении и экспертизе этого процесса играют ученые Казанского университета, в частности, сотрудники юридического факультета КФУ. При этом необходимо понимать, что Коррупция – это не только взятки, но и все другие действия, дающие несправедливые преимущества или ухудшающие положение отдельных групп граждан. Реализация антикоррупционной политики республики сделана на электронной технологии, в частности информационную систему «Открытый Татарстан». Разумеется, все понимают, искоренить полностью проблему коррупции невозможно. Это не удалось еще никому в мире. Однако можно не допускать конфликта интересов. И это как раз в силах законодательных органов как на федеральном, так и на региональном уровнях. Елизавета Евтефеева, Универньюз.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 Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Твори выдумывай пробы для школьников и студентов, интересующуюся астрономией с 28 по 30 августа пройдет школа под названием Space Science. Едва ли не единственная возможность встретиться с авторитетными учеными, узнать о последних достижениях астрономической науки и пообщаться с такими же увлеченными людьми, как они сами. В Казанском федеральном университете состоится 4-я молодежная школа Space Science. школа конференции соберет школьников, студентов, аспирантов, а также учителей астрономии из России и стран СНГ. Участникам школы прочитают лекции известные ученые и специалисты в области астрономии и космических исследований. Приметом обсуждения станет возвращение астрономии в школьную программу с 1 сентября 2017 года. Мы пообщались с одним из организаторов мероприятия Алмазом Галиевым. Тематика школа в основном посвящена современным исследованиям в области астрономии. Я думаю, что в основном это будет касаться исследований звезд, галактик, изучения нашей Вселенной. Вот эти темы в основном будут рассматриваться. Приедут достаточно известные крупные ученые, тоже из Москвы, из специальной астрологической обсерватории наши коллеги будут также из Петербурга, ну и естественно наши казанские астрономы тоже выступят с докладами, расскажут о основных успехах нашего университета, какие у нас есть достижения. Тематика молодежной школы посвящена космическим исследованиям Луны и планет, развитию космических технологий в современной астрономии, а также образовательной деятельности ведущих планетариев России. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.